Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут это канал Axilius Games. Мы начинаем с вами играть The Dark Picture Anthology Little Hope. В общем, есть все части, если части, решил пройти все по очереди. Man мы уже проходили. Пройти все по очереди, чтобы приступить к Dylan.me, чтобы вообще, в принципе, все части были на канале. Так, что, поехали туда? Одиночная игра. Готовы пугаться? Пугаться? Пугаться? Новая история. Чтобы выбрать управление с помощью геймпа, нажмите A. Чтобы выбрать управление с помощью курсора мыши, нажмите курсор мыши. Блять, у меня курсор мыши. Так, хорошо. О, я готов. Закусочного дороги, сегодня The Wild Что-то там было Короче, книга называлась какой-то Wild Может, дикая природа? Играем ночью в полумрате, чтобы вот было все прям идеально. Ну ничего, такая графика. Очень-очень даже симпатичная. Я увидел, что, короче, в игре... В игре есть один актер... Прям с него персонажи делали Уилл Пултер, по-моему, его зовут. Или Полтер. По-моему, Уилл Пултер. Вот, Уилл Пултер. И с него прям делали одного из героев. Занервничал. Уха обгоревшая. зачем нас снайли добрый день спасибо да что такое впереди не проехать авария пришлось дорогу перекрыть Я а себя. может субтитры о давайте включим субтитры Отправляем всех через Литл Хоуп. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? А он сразу нервничал, uh, когда ему сказали про Литл Хоуп. Все лепокол. нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Литл Хоуп. Времени почти не потеряете. Что-то вот все равно не то а, Аж мурашки по коже Атмосферненько, как бы я хочу сказать Что у меня, что там <связывая> Да, теперь же у нас все видео с вебкой. Соответственно, я теперь могу передавать все свои эмоции. Вы можете их видеть. Уже почти три месяца. <говорит> Неплохо. Я слышала первые 90 дней самые тяжелые. Знаю, это глупо, но мне все равно легче, вот А, но значит, там пассажиров ездить. очень это много. Небольшое Это не неударно. Спокойно. О, Джон, не говорите со мной таким тоном Можете потише Ой-ой-ой-ой Откуда девочка появилась? Курс изменен А, то есть с ходу, да? То есть я даже ничего сделать не мог Чего? Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? А ребенок ну все да. это слушает? Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч милая и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ну, Дами, это повторяешь. Меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Да, типичный родитель. подобный Карсон задержал ее после молитв. Четвертый раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джейм. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Делай Вам не кажется, что она выглядит на старше, чем он? Да вся семья нам ни одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть, у нас свои дети? Такого бы не было. А вот он прям молодой, бог. молодой, а она прям видишь, как мне из за... пон... изношенная в жизни. Скверно, ну, это, скорее всего, потому что он, блядь, забивает гол, за... а она пирачит на всех, блядь, не в себя. Стресс, морщины. Не сегодня. Черт. Банни Трамп. Вон он был. Видите? Мил Путер. Вот он, вот, вот, вот, вот, это вот, вот, его вот, вот его этот вайф. актер. Ам... То есть это уже игра пошла? Ну давай оставим ее в покое. Да. Ну хоть кому-то из нас весело. Энте. Астафия. Да мне его жалко. Парень явно ей не пара. И этот его стремный Нью Эйдж Напоминает какой-то жуткий культ Он тут заходил на днях А она играет в, смысле, в приставку, да? Он клевый Это классика Великий альбом Слышь, перестань ее лапать Это младшая сестра, правильно? <звы> ну она же играла, блять ты? А или она смотрела что-то? Разуй глаза, тут же пластинки. Слушай, не будь козлом и оставь ее в покое хотя бы на минуту. Так, мать Тереза. Вечно ты ее защищаешь. Но она же ребенок. Тоже какой-то знакомый текст. не починит, придется через окно залезать. Еще один какой-то текст. Это, я понимаю, их сестра еще одна. То есть это просто а приемная я? семья. Аня? Знаю. Он опять налокался. Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Отец напился. напился. Кто бы мог подумать? Они все время ругаются одно и то же, как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливе. Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Не, пластинки это круто, это дорого. Но, ну, по крайней мере, сейчас это. Как будто она в прошлой жизни сержант. Сейчас прям есть пластинки, которые стоят огромные деньги. Он просто Деннис. Да все как обычно. Он просто Деннис. Какой сюрприз! Сейчас с ним что-то случится, да, наверху? Эй, Денис! Эй! Не сейчас, я занят. Вот. Всем нет дела до ребенка. Бля, уо тут Успокойся ты! А это, походу, не она. Только Меган. Боже, напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Опять не сейчас. Я просто хочу принять ванну и отдохнуть от этого дурдома. Вот, всем нет дела до ребенка, никому нет дела, блядь, до маленького ребенка. Что происходит с этими детьми? Психические порушения, блядь. Говоришь с предками. Мне лучше не встревать, ты же знаешь. Я Таня. Сделать, Таня Энтони. Меган. Этот раз. Все серьезно. Анна. Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Меня это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются. Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Наверное, лучше ее не трогать. Я ее старшая сестра и присматривать за ней. О, резко? Мой долг. Ладно, хорошо, да, хоть однажды. Долги отдавать надо. Она пошла наверх. Пойду к ней. Ну, пока особо никаких действий, ничего нету. А, это обучение. Ну и что? А это я просто интерактив посмотрел, да, короче. Если б у меня был такой чайник металлический, вот такой, вот что у меня пламя, блять, вот здесь, нахуй? а чайник вот тут, блядь, у меня уже квартира сгорела. Блин. Я же нажал. Ты смотри за своей сестренкой, ладно? Мама беспокоится. Да, к ней пошла, Таня. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам Джеймс, Джеймс. сбежал поджав хвост. Извиниться, блять, не хочешь? А, здесь перемещение с помощью этого? Все с помощью мышки? Я думал, надо будет ходить на кнопочках. Ньюнгл, Твич Триэлс. Студ над ведьмами в Новой Англии. Поворочить как-то? 7.99, музей Литл Хоуп Хорошо, то есть нам сейчас дают возможность просто поинтерактивничать, побегать, посмотреть, правильно? Шраут оф Киносенс Хоть отвлекусь от порог невинности турку. Обязательно к для всех, кому интересны судьбы над ведьмами, в А Литл Хоуп это случайно не Салем? будет я здесь могу куда-то пройти а можно управление ну не на мышку типа это что за говно а так стоп у меня есть ваза Он почему-то не хочет работать, Человека, а управление только мышь, мыши клавиатура. Вот да, хочу все так гораздо удобнее. Так отправиться к Тане и спросить, как дела. Она пошла наверх. Эй, Таня! Ты там? Как дела у Меган? Не знаю, не нашла ее. Давайте потише. Но а мне кажется, Меган уже свер. порешала кого-то. Да по крайней мере, маму. сервер проснулся. Хрен с ним, найди Меган. Иду, иду. У нее был в руках ключ от какого-то помещения. Не ори хотя бы пару минут. Очень хочется тишины. Что с мышкой? Это прикол какой-то или что? Ладно, давайте пока мышь оставим. Да, ладно, не звука. Мне и без твоих подгавкиваний тошно. А я, кажется, понял, почему. Проверял, как там Тани и Мэган. Я, кажется, понял, почему. Все, я разобрался в управлении. Мыши клавиатурой нужно просто этими кнопочками сделать. Да. Графика. Вертикальная нам не надо. Ладно, давайте настроим сейчас. Посыграем эту момент и посмотрим. Энтони! Энтони, куда ты провалился? Энтони! Это уже не смешно! Что случилось? А вон и сзади идет. Ты прав насчет моей семьи. В смысле ты прав? Я согласна. С чем? Е Таня. Что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Сейчас открою, только полегче с ней. Минуту. Пиздец. Это же плитка, блядь Как плитка могла загореться Мега, ты там? Я знаю, что здесь, блядь Теряют персонажей просто за секунды На кухне пожар Ты серьезно, что ли? Мама! Ты да куда же сиделишь? Не... А малая закрыла просто всех. А, так, ну этот на крышу на выбрался. Какого фера ты там О. делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Эд, они где ты? Помогите! А что с Мэггом делать? Какая жесть Вон она стоит, просто стоит И все равно, блядь, минус один. У меня их всего шестеро, как всегда, правильно? Минус два? Опять не могу выбрать. Я понял, короче. Почему-то... Клавиатура не хочет. Ладно, будем так. Да, держись! Нужно спасти Меган! И где она? А, она сгорела? Пиздец, блядь, минус три. Но это она все устроила, блядь. Блядь. А, она горит. Минут 4. Какой-то огонь там, блять, не настоящий вырывался. блять минус 5 за сука 20 минут так я ничего не мог сделать заебись и спички еще у нас в руках значит мы виноваты Что в этом добро пожаловать в литл холл просто нет слов тоже за -то музыкой крутая. Когда хранитель приходят. Mm -hmm. Вот, я ж говорю, Вил Путер. Есть такой? идет, так, как будто погладивает или так должно быть я так понимаю, так должно быть Но наш любимый компас, компас, компас. Я так понимаю, так должно быть. Это же просто видео, это не игровой процесс. А вот это уже на игровой похоже. Это вы. Да, хранитель, это, это значит... я. Привет. У меня есть новые истории. Не похожие на прошлое. Да, в прошлое мы обосрались на корабле, конечно, просто во всех смыслах этого слова. Нифига у него походка элегантская. И прическа крутая. Волните. Нет? Уверен беспокоиться не о чем. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. И ваше решение ее закончит. Опять он возлагает на меня такую огромную ответственность, которую я не хочу. Нет, на него вы не могли повлиять. Все. что случилось, случилось. То есть И пожар видите, это просто предыстория? Думаю, лучше смотреть в будущее. По факту Жизнь все тень минутная, да? Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите, а насколько непонятный, от выбранного вами пути. Блять, спасибо, что мне чувствуешь. Мы редко обладаем Но самая лучшая концовка, когда все живы. Вы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата. Обычно, когда я хочу достичь результатов, все. Везде. Ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Ну стандартно. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько В прошлой части он то же самое будет, говорил. Зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацио, эмоции? Слушайте разум или сердце? Наверное, разум и сердце Верного тоже. Ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен будь себе ага но я здесь чтобы фиксировать ваши действия а не помогать вам mm. я ведь не должен вмешиваться не мое дело очевидно мы обязательно пройдем вот эти части но little hope и house of ashes и потом сразу же довелом не сделаем Мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого, если я посчитаю, это уместно. Да, и еще кое-что напоследок. В Литл Холп есть картины, которые показывают возможное будущее, то, что произойдет, или же нет. Ищите, они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. Какие похороны? Там все сдохли. Я так люблю похороны. Какие, блядь, похороны? Из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Мы знаем. Повинен Мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе, навеки, в любящих объятиях Бога. А он любил ее? Да, детка Хожу, вздрогнул Эндрю? Чего, блядь? А почему все живы? И вон Таня живая? А, уже Тейлор. Эндрю Тейлор. Джон. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Там был Дэннис да? <гибит> Может, поможете? Хватит дурака валять. Как у него дела? Думаю, все будет нормально. Может, сотрясение. Ясно, профессор. Или вас доктором звать. Может, позвоните куда-то? В полицию или скорую? Ну, не надо саркасти... сарказма, сердце, мозг. Я ну, конечно, лучше уступить. Но... Ладно. Она же вид... Он же вид... должен видеть, что она ходит э, и ищет связь. Как вы? Где мы? Что случилось? Автобус разбился, но все целые, Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. А, э, пох похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам да. надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Что э происходит? А где э водитель? Вот дерьмо. Бесполезная дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь, мы что-нибудь придумаем. Так, вот еще один текст. А, -а, -а, -а. а, здесь это дэниел Вон за ним еще кто-то лежит. Блин, где телефон? А, кто там за ним? Анджела, 48 лет Взрослая студентка То есть там была она, здесь уже Анджела Есть там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон Ну нас здесь как пятеро Дэниел! Кого-то не хватает Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы Ну как вы там? Сойдет Ничего криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. А водила-то нету. Здесь его тоже нет. А, можете сюда забраться? Подъем крутой. Но как и ты, блядь. Тропинку. Я тоже, Класс. Ну, типа, как и ты, типа, Идите должен был по сказать. Подъем а крутой, дорогу. как и я, поэтому я сейчас спокойно по поднимусь. Там. Хорошо. До встречи. Да. А, Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать Запишут это упражнением на закалку характера. Блять. <космотворение> ну, вы справитесь. Образец командной работы. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. <космотворение> Видно, ты не хило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Mm, а зачем уходить? Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее, подождать у автобуса. Нет. Просидим тут всю ночь. Ничего страшного. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. А если кто-то приедет? Если ждать здесь, рано или поздно кто-то проедет мимо. Вам лишь бы поспорить. Расслабьтесь. Я просто по темноте не хочу шариться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Ну, они вроде как за... с Дэниелом друзья. Прям как я, да, Дэниел? Ну, давайте пойдем. Вы правы. Идем, я с вами. Я прав? Чем быстрее найдем помощь, тем раньше вернемся домой. Вы держитесь рядом. Может, не надо было идти? Было сказано, что курс изменен. Водитель хорош. взял и свалил, а мы остались. Может, он не понимал? Шок у человека. Мы его пассажиры, он за нас в ответе. Как это взял и ушел? Там что-то есть? Эй, Дэниел, ребят! Я не ребята. Ну как вы там внизу? Ребята! Дорога тут отстойная, но мы в порядке. Это прогулка. Он мне кого-то напоминает. одежду. Это главная новость? Твоя одежда? У него Ладно. голос, да? Радость. Дорогие Эти шмотки, ты... наверное, стоили больше, чем ты заработал в жизни. Денег у меня хватает. Не беспокойся. Деньги. Вот что ее интересует. Эй, что происходит? Ничего, просто пытаюсь их подбодрить. Дэниэл, телефон при тебе? А то на моем сигнала нет. Наверное выпал прям. Я просто так к диалогов это просто нет слов. Мы пойдем дальше. А па па па па па, -па, -па, -па, -па, -па. это кто-то стоял сзади? Я же сказал, кто-то стоял сзади. Ну, а, -а, -а! смотри-ка, окровавленный плетеный человек. Но это же ведьминские штучки, правильно? Ну погнали. Да пройди ты через него. Добро пожаловать в потерянную надежду. надежду да блядь, привлекательно слышали Little Hope. нет нет не думаю вы должны знать о литл хоуп и я должна была о нем слышать серьезно это историческое место это очень любопытно мне любопытно Откуда вы все это знаете я ведь преподаватель. Читаю книги. Не то, что вы. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам недоступны. Согласен. Вот я с ним сейчас полностью согласен, блядь. И куда? И чего? И что это? Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. И друг Интересно. другом. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Сработает? Конечно, если крутить замок. Готов? Ставим цепь и крутим. Я буду толкать отсюда. Готов. Три, два, один. Давай! <связь> <связь> вот это я понимаю! Молодцы оба. Я же сказал. Но можно было еще проще сделать. И что теперь? Пойдем в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Little Hope. Веселенькое название. Не поверите, но у Литл Хоуп и правда мрачная история. Может сразу пойдем, без да. ваших нудных лекций? Ну, и нет, по пути, Слушай, пускай как расскажет. Ты начинаешь меня раздражать. О, это еще ерунда. Продолжать. Немного манер. Это просто. Но а она такая вредная. По пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Давайте лучше приобретем. Не собираюсь с тобой больше спорить. Вот так Может, вот правильно. Нам тут и без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может пойдем, пожалуйста? Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может. Вот и я думаю, что что-то не думаешь, так может быть. со мной быть. к автобусу. Окей. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Заблудились? Нет. Мы опять тут как Опа! Какая-то странная херня творится. Все, как о, это ты называется? Гордости, типа, петля, как ты это? К чему ведешь? Ты голову потерял? Когда ты заходишь в одном месте, выходишь в не нем уже. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел, о, эй, о, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться! Что тут вообще происходит? Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. Подыграйте мне. И они опять выходят там же. Что? Я в другую сторону шла! Это ловушка! Выхода нет! Я... Я не понимаю точно мы шли в противоположную сторону так почему мы снова здесь ладно знаете что пойдем все вместе мы пришли оттуда значит сможем туда вернуться да да да ты блядь, думаешь что это просто прошу, или что держитесь рядом не отставайте хотите чтобы мы гуськом шли ладно ладно иду вот на ее месте вообще не хер возникать, типа, лучше держаться всем вместе. Ну и вышли они туда же. Все! Нагулялись? Признаю, это немного странно. Немного? Не немного. Немного, блядь? Я бы уже обосрался. Я же говорил. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что типа уйти? петля, или как это правильно? дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом, Литл Хоуп. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести. Следите за Тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы. И все остальные. Это специально такое происходит, типа? Простите. Типа, слышите, понимаю, да, как голоса происходит. искажаются? Я не могу понять. Все, как ты сказал. Мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справиться лучше? Видите, ну, и, и свет как-то по-другому типа Может, начинает. Люк, нам нужно выбраться. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Он прав взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать, сообща. Спасибо. Используем логику Туман отделяет нас от автобуса Но между нами и городом тумана нет Значит, пойдем туда В чем смысл? Прям лицалит хилл какой-то Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь А в городе будут люди, телефон, что-нибудь Больно признавать, но он прав Кроме долбанного города нам больше некуда идти Вот и договорились ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Так, я предлагаю сделать перерыв. Правильно, сколько мы? 43 минуты. Но на самом деле, часть довольно-таки неплохая, интересная. И пока максимально запутанная и непонятно, что будет дальше, и как будет дальше.